iPhone XR это ультимейт устройство, в котором прекрасно вообще абсолютно все, от характеристик до внешнего вида. За 749 долларов Apple сделала таки просто топовый Xiaomi, который порвет абсолютно все на своем мобильном рынке. Одиночная или одинокая камера на 12 мегапикселей, 5 различных цветов, от красного до оранжевого, беспроводная зарядка, быстрая зарядка и все это... Без разъема для наушников. Совсем офигели, как я считаю, если бы Apple выпустили бы смартфон скучным, серым и нудным, без всех этих наворотов и фишек, за 999 баксов, но при этом с джеком для наушников, вот это была бы пушка. Топовый смартфон, точно тебе говорю. Теперь без плоских шуток. Как я считаю, смартфон действительно стоит своих денег для того, чтобы оформить на него предзаказ прямо сейчас за место iPhone 6, iPhone 6s и даже iPhone 6s Plus и даже iPhone 7 Plus и 8 Plus. LCD-дисплей с диагональю 6,1 дюйма, что на секундочку больше, чем у iPhone XS. Будет просто обалденным решением для пользователей устаревших моделей. Режим портрета на одиночную камеру, как я считаю, просто победное решение для бюджетника от компании Apple 2018 года. В каком-то смысле это действительно ПУШКА. Цветное стекло, больший аккумулятор в сравнении с iPhone 8 Plus делают этот телефон одним из лучших в истории iPhone-строения. А знаете что? Куплю его себе и распакую на канале одним из первых. А почему бы и нет? Давайте так, набираем на этом ролике 350-400 лайков и я распаковываю iPhone XR почти в первый день, когда начнут раздавать предзаказы. Но почему нет? Серьезно, давайте попробуем. iPhone XR заменил iPhone SE и iPhone 6S, а iPhone XS заменяет нам iPhone X, Max-версия заменит нам iPhone 8 и 8 Plus, поэтому линейка устройств выглядит следующим образом. Обязательно подписывайся на канал для того, чтобы не пропустить следующее мое видео про Apple Watch Series 4.